четвертый фрагмент решения задачи D3 колебания материальной точки, мы подошли к решению вот этого уравнения. Это уравнение в самом начале давайте мы поднимемся наверх извиняюсь скачем как я говорил, в общем-то мы пришли вот к такому уравнению, к линейному дифференциальному уравнению его решение я еще раз говорю, посмотрите задачу в моих видео семинарах посмотрите за решение задачи D2 там достаточно подробно разбираются общее решение такого уравнения сейчас мы не будем на этом останавливаться если этого будет недостаточно обратитесь к справочникам по высшей математике или непосредственно к учебникам по дифференциальным уравнениям но мы будем считать что вы это задание сделали уже если нет, вы остановитесь и посмотрите. И дальше, в принципе, решение будет достаточно простым. Итак, мы решаем уравнение вот такое. Второго порядка. Плюс. Постоянные коэффициенты. И свободный член имеет вот такой вид. То есть гармоничная функция. Это функция синуса от времени. Теперь решение такого уравнения всегда ищется в виде соответствующего решения однородного уравнения общего плюс частное решение неоднородного уравнения. То есть, вот, это. вот это уравнение у нас неоднородное, потому что свобода часть не равна на 2. Значит, мы должны сначала найти, что общее решение однородного. То есть сначала мы должны решить вот такое уравнение. Плюс k квадрат x равно нулю. И отсюда мы найдем, что x однородное. А потом подставим какое-либо одно частное неоднородное решение. Их сумма даст что? Общее, общее решение такого уравнения. Общее решение однородного уравнения. Вот это известно. То есть x однородное. То есть вот такая зависимость x от t будет иметь такой вид. Это будет постоянная, первое постоянно, косинус kt плюс c2 синус kt. Чтобы убедиться в этом, если вы не хотите смотреть теорию, вы можете просто подставить. То есть взять, продифференцировать один раз, второй раз, подставить вторую производную сюда, подставить вот это x сюда, сложить и увидите, что слева будет 0, как и справа. Мы фактически сейчас должны определить С1 два неизвестных. Для этого мы должны использовать либо вот это уравнение для двух разных моментов времени. Но у нас нету этих двух моментов времени. Как вы видите, у нас никакого выделенного момента времени нет. И поэтому единственный выделенный момент, который мы можем определить, это вот тот самый момент, когда грузом Е e был придавлен в начальный момент времени. То есть только момент Т равный нулю для нас дан. Значит, чтобы определить два неизвестных, нам уже значит что, нужно один вариант получить t1 и t2, то есть точнее x1 и x2 в эти моменты времени. У нас он отпадает. Значит, второй момент это определиться, значит, что, как часто бывает в дифференциальном уравнении, вычислить, что у нас производную правильно а t, то есть скорость. Это у нас координата, а это у нас проекция скорости на ось x. Х однородного решения, то есть скорость, которая меняется от координаты х. В этом случае извиняюсь, это мы можем делать только для общего решения, а не для однородного. Подождите, это однородное решение мы рассмотрим. Значит, вот у нас однородное решение с двумя пока неизвестными нам координатами c1 и c2. Но одно из них мы точнее сможем определить, одну из постоянных, выразить через другую. Но все равно оба постоянных мы не сможем выразить, поскольку у нас есть только в момент времени t равное 0. Ну что ж, давайте сразу напишем тогда частное решение неоднородного уравнения. Оно тоже известно. Вот для такого вида свободно слагаемого правой части, то есть синусы. Частное решение имеет известный вид. H равняется. Здесь у нас K квадрат минус P квадрат. Синус Pt. Можете посмотреть или мой учебник по теоремеху Мехова в разделе колебательное движение. Или любые другие учебники. Это известное решение. Таким образом, общее решение у нас будет. Или, как говорят для дифференциальных уравнений, общий интеграл будет равен сумме вот этих двух решений, то есть x общая, то есть то, что мы как раз ищем x от t будет вот эта сумма c1 косинус kt плюс c2 синус kt плюс вот этот дробь, которая отвечает за амплитуду, как грубо говоря, вынужденных колебаний на вот этот закон гармонических колебаний. Вот теперь мы можем использовать вот эти данные. То есть, чтобы определить c1 и c2, напомню, это уже общее решение, то есть касается нашего вот этого движения конкретно. Мы можем использовать данные. Либо вот в таком случае, но этого нет у нас. Ну, то есть мы можем подставить и x1 и x2 получить систему из двух уравнений для определения двух неизвестных c1 и c2 либо мы можем определить значит как я вот сказал вот выше мы можем взять что вычислить проекцию производную от этого уравнения то есть проекцию силы на ось скорости на ось x и э -э -э подставить начальные данные потому что они у нас есть Почему я говорю, что они у нас есть? То есть у нас есть х момент 0. Оно у нас равно 0. Мы так мы ввели. То есть x, извиняюсь, оно не равно нулю. Нулю это под действием точка силы d. Х0 у нас будет равно смещению под грузом e. Вот это давайте напишем. x. Нулевое это x под действием груза е e. И скорость начальная она у нас равна как раз нулю. Потому да, что мы сняли груз и только в этот момент началось. Да, сняли груз Е e, и только в этот момент началось движение. То есть вот эти из этих двух урав... данных, двух числовых данных мы можем определить, составить два уравнения для определения c1 и c2. Теперь. Ну что ж, давайте вычислим производную. Это что будет? Производная косинус это минус синус. Еще k выходит за знак производной функции. То есть, минус c1k умножить на синус kt. Производная косинуса, напоминаю, минус синус. Плюс производная синуса косинус. И еще сложная функция k выходит. Значит, c2k на косинус kt. Здесь у нас плюс... Производная синуса косинус. Это у нас постоянный множитель. Он так и остается. Здесь еще P выходит. И здесь у нас что? Косинус P, T. Вот у нас фактически два уравнения. Это уравнение движения, которое нам нужно. Это уравнение скорости. Ну и здесь у нас вот уравнение где у нас уравнение вот ускорение. То есть вот эти три уравнения базовые для нас. Ну вот, значит, из этих двух уравнений, повторяю, подставляю вот эти данные, мы определим, что значение c1 и c2. Ну, v0 у нас равно нулю, то есть в левой части вот этого уравнения у нас просто стоит 0. Вот я так и запишу, вот здесь у нас стоит как бы 0. А вот здесь у нас стоит вот это значение x xe. Для момента, повторюсь, t равное 0. xe. Что это у нас будет тогда? И вот здесь для определения xe мы просто вспоминаем, что это у нас такое. Это у нас деформация груза под действием что? Напоминаю, у нас нулевая точка была под деформация под действием груза d. Вот это была нулевая точка. Где она вот, то есть вот эту нулевую точку мы ввели что? Нулевую точку, вот я здесь показываю. Давайте вспомним. Я это буду выделять опять желтым. Итак, вот это деформация пружины под действием груза D. Но мы ее, я еще сказал, в начальный момент D0, это давайте DE обозначим сейчас, чтобы не будет. DE, это у нас что? Вот эта часть, это деформация груза под действием, деформация пружины под действием чего? Груза E, то есть массы чего? В 3 килограмма. Она у нас равна, в принципе, деформацию груза мы уже вычисляли. Вот она. Только вместо D здесь будет теперь какая сила? Сила GE. То есть, эта деформация у нас будет равняться чему? СХЕ -E равняется что? ЖЕ -E умножить на синус альфа. Вот чему будет равна эта самая деформация ХЕ. -E. Отсюда ХЕ -E чему будет равняться? GE делить на c синус альфа. Вот это значение xе мы должны подставить, что вот в это слева, в левую часть вот этого равенства. И мы получим систему из двух уравнений для определения c1 и c2. Теперь, давайте мы этим займемся в следующем фрагменте.